Глаза закрой, сконцентрируйся на этом ощущении. Ой. Пусть проявится тот, кто внушает это ощущение, кто его создает. Я считаю, от одного до трех насчет трета штука полностью выйдет. Покинет или освободит твое тело. На счет три, один, два, три. Пройдись полностью. Yeah, yeah.